Пока немножко подождем, пока народ собирается. А что у нас сегодня? Эфир у нас посвящен достаточно... У меня желание, как всегда, знаете, сказать все ну, максимально просто. Вот а, очень конкретную вещь. Ну, так вот, насколько это удастся емко сделать или немножко растянется, посмотрим. Да? Потому что самое главное всегда это, ну, для меня это передать поток, а, передать его точно, и чтобы он не просто в голову зашел, а, а, чтобы в голову зашел это достаточно простая вещь. Но голова штука ненадежная, кто смотрел про разум, про поля, а у разума а, функция такого управляющего имением, а, и э, как всякий управляющий, не являющийся хозяином, если что, да, там он может всегда свинтить в сторону сказать, это вообще как бы, а это меня не касается, да? последствия, может касаться чего-то другого, а я вообще тут в стороне. Вот, поэтому, э, собственно говоря, э, какие-то вещи, которые э, можно сказать сильно короче и проще, в общем, вот я очень уважаю, когда мужчина говорит, значит так, это так, это так, это так, все, разошлись. Вот. Я перед собой ставлю задачи, чтобы то, что я говорю, проникало внутрь, глубже, доходило до души, до тела, до духа в идеале. Поэтому бывает проходы, доступ к этому более длительный. Ну, начали. Значит, тема, которая была заявлена. Я точное название сейчас не помню связано с матрицей с повреждением матрицы и вообще ну как это касается сегодняшнего дня потому что вот меня не было неделю в россии приехал ну куда не посмотришь все равно ну я про телевизор молчу эта штука по крайней мере мною не смотрится иногда родители смотрят я мимо прохожу что-то там проникает я понимаю что новости очень сильно Штука, связанная с обработкой сознания, да, она настроена на, как раз на тех людей, которые привыкли держать руку на пульсе и ну, смотреть, что происходит в мире, которые смотрят новости, да. Ну и старшее поколение, которое редко смотрит интернет, в основном телевизор, вот как бы там все очень серьезно и сурово. Но это понятно, это и раньше было. Вот. Но интернет хочешь не хочешь, там, да, из допустим, где-то 10 постов два так или иначе будут касаться основной повестки дня, связанной с коронавирусом. вот. И, собственно говоря, вот всей этой новостной полем, информационным которое в очередной раз я обнаружила по приезду, вот сегодняшний прямой эфир, он для того, чтобы еще с одного ракурса посмотреть на происходящее, почему я говорю про новостные ленты, про... потому что все равно мы все это смотрим, да, там, кто через видео, кто читает новости, кто общается, там, понимаете, когда я в бане слышу разговоры о том, что кто-то болел, не болел, там, и так далее, да, как бы вот такие сводки с фронта, боевые действия, вот, я понимаю, что хотим мы или не хотим, даже если вы имеете твердую позицию насчет происходящего, эта позиция подтверждается реальностью, а все равно идет очень сильная информационная атака. И эта атака, она периодически провоцирует на посомневаться, по -по подумать или там, да, как бы, может быть, ну с чем-то согласиться. А еще раз проговариваю свою позицию: вирус есть, есть. Страшен он, нет, не страшен одна из модификаций гриппа. Если вы почитаете врачей, они все с самого начала говорили то же самое, ничего другого. Когда я там на процедуру в санатории приходила, там девочка, медсестра с большим опытом, она ну, была очень сердилась, была возмущена, потому что, ну, потому что все понятно. Но даже людей, профессионалов, которые, ну, точно понимают, что происходит, на них тоже оказывается очень сильное давление. Фактически это как продавливание полей. Вот на тонком плане это выглядит как такой бульдозер, который просто прет, прет, прет, он не останавливается ни днем, ни ночью, он не ест, не спит. Он, мы едим, спим, отдыхаем, переключаем внимание, думаем о чем-то, о том, о том. Он все время едет, он все время давит. И он на что давит? Он давит на поля. И когда эти поля получается продавить, тогда происходит инфицирование, информационное инфицирование, и получается пассивное согласие с тем, что да, все может быть плохо, опасно, страшно и так далее. Чем дело заканчивается? Я была в Оренбурге, в той же бане женщина-психолог или там, ну, в общем, психотерапевт парилась. И она подруге рассказывала: я рядом сидела, да, о том, что в 3-5 раз увеличилось количество людей, обращающихся с неврозами, психозами. Вот, то же самое здесь по Москве, об этом сейчас уже пишут, что э, э, страх, э, помните, был эфир насчет э, э, чисто, чистоты шума, насчет э, э, э, э, эмоций и их э, э, частота вибрации, да, эмоции, вот, и тогда, если коротко, смысл того эфира, он заключался в том, что э, вот благодарность, а благодарность, она у нас находится здесь, да, и а, это так же, как и сердце, это срединная чара, которая, а, в общем, ну, всех понимает, всех принимает, выравнивает, да, вот при, при нормальном. Но что может, а, а, какой, как вот, а, какая эмоция самая разрушительная для сердца? Это страх это почитайте там, ну даже может не не, не Луизухей, а, те люди, которые вот конкретно медики, да, а, а какая эмоция, причина, какой заболев... какого заболевания может являться. Вот если вы почитаете, вы обнаружите, что сильнее всего частоту сердца, вибрации понижает страх. Поэтому, естественно, как только любое, там, даже неважно, там че, можно, допустим, быть эмоцией возмущения, а эмоция возмущения допускает эмоцию страха. Дальше эмоция страха пробивает сердце, уходит равновесие, гармония, потому что сердце – это гармония, да? Вот. И дальше что? Благодарность. Всё. Идут низкие эмоции. Страх, сомнения, беспокойство, агрессия, беспомощность, тот же страх и так далее. Все, здравствуйте, инфицирование, потому что, а, ну, потому что человек улетел в тот уровень вибраций, в которых, в общем... А какая какашка долетит из имеющихся? Да, в принципе, может любая. Ну вот да, сейчас вот есть основной агрессор. Да, может долететь он. Если не хотите, чтобы он долетал, следите за экологией души, за экологией сердца своего, за эмоциями. А если что-то, вот внешнее вот информационное давление, даже через какие-то посты, которые, может, вы не читаете, но вы глаза цепляют, пролистываете, а, а, отслеживаете, поставьте сторожок, произошло где-то поддавливание, поле, состояние, остановились, выдохнули, хотите, подышали, хотите медитации, хотите поток сверху, шандарахнули. Может, у вас еще какие-то способов масса, как можно быстро и качественно выровнять свое поле ваша энергетика это ваше э, рису это вы это ваш ресурс ваша сила поэтому сейчас это вот так же как мы зубы чистим каждый день кто-то по нескольку раз в день да так же как мы моемся э, также как мы делаем какие-то ну движения для того чтобы жить вот точно так же нужно отслеживать что произошло с полем и конечно в основном все это проходит через разум а, и э, Переходим к теме сегодняшнего, сегодняшнего прямого эфира, касающейся матрицы. Вот чтобы совсем просто объяснить, я как-то тема этой касалась. Думаю, блин, вот а, есть же люди, которые там... Вот кон доброй воли, кон доброй воли, да, он не обсуждается. Это, это одна из... Вот, это вот столб, на котором держится наш мир. Вот, вот что самое-самое главное во всем том мире, в котором мы живем? Базовая чистота – это любовь. Ну, у нас есть версия, что любовь – это более позднее, а, как это называется, название, да? Это скорее, это была оба. то есть любви много видов. Какой-то из видов любви, а, какой-то базовый, истотный, вот он, ну, может быть, там, божественная любовь. Еще раз повторю, видов слишком много, чтобы я вот была уверена, что я понимаю, какой именно является базовой частотой. А, это вот то, из чего состоит наш мир. Поэтому, когда мы там медитируем, дышим любовью, там, посылаем любовь, принимаем любовь, это точно не в проигрыше. Единственное, голову тоже терять не надо, да, потому что, в общем, есть еще объективная реальность, надо какие-то действия делать, но периодически в эту сторону смотреть всегда полезно. Потому что это базовая несущая частота. Дальше. А ком доброй воли. Да, безусловно. А, и это поэтому у нас требует везде этих согласий, вроде бы формальных, которые нельзя отменить, а, да, в общем, выбор какой, либо ты соглашаешься, получаешь услугу, либо ты не получаешь услугу, но, тем не менее, фо, а, а, формально спрашивать согласие, да не спрашивали бы, если бы не кон добрый, воли, понятное дело, дальше, а, там, это еще один, одна, а, а, столб основа, да, и а, еще основа, это у нас кон, пум, -пум, -пум а, Причина следственный ну, есть еще на самом деле, там, да, причина следственные ничего ниоткуда не ни, ни происходит, у всего есть причина, и у всего есть последствия, у всего, что мы делаем, всего, что происходит вокруг. Вот, есть еще, что из важного у нас такого по, по конам? Сохранение энергии. Да, кон сохранения энергии, тоже никак его не объедешь ни на, кого, ни на какой кривой козе. Но вот э, тема матрицы, она сегодня, наверное, будет вращаться вокруг э, именно э, кона доброй воли. Потому что э, это же не есть абсолютное добро. Да? Вот, вот, э, это, это просто инструмент, это просто правило, это просто договор, на котором здесь все основано. И э, человек может выбрать э, все, что он хочет. За это получит последствия. И э, вот в моем опыте работы э, э, раньше когда-то это удивляло, сейчас это, наверное, уже меньше удивляет, но все равно идет какая-то внутренняя, какая-то душевная реакция. Если эту душевную реакцию перевести, она такая похожа на, такое, на недоумение, на непонимание. Но это не в голове непонимание, это как будто душа не понимает. Когда человек сознательно выбирает что-то разрушительное, ну, то есть, очевидно разрушительное, да, ну, то есть, как бы, сторону зла, условно, выбирает, да, в своем... Ну, например, желание отомстить. Вот, понимаешь, что это, ну, что это, это... Это, ну, может быть, это попробовать понять, почему ты попал в эту ситуацию. Взять ответственность на себя Нет, они виноваты Вот я хочу наказать, я хочу отомстить Но это разрушительное действие Это действие, ну, злонамеренное действие да Оно и последствия будет иметь Такие же точно злонамеренные И вот когда, когда допустим, я бываю в роли человека Который пытается эту ну, вроде простую вещь объяснить А вот нет, а вот я хочу А вот, ну, вот, вот это будет справедливо но есть иконы мироздания мы можем сколько угодно думать о справедливости ты готов потом отвечать за те последствия которые к тебе придут в результате вот этого твоего выбора Ну дальше а нас то за что да вот и вот это вот недоумение души зачем выбирать то что совершенно не полезно не, не, не даст успокоения даст какой-то, может дать результаты, скорее всего, даст какой-то печальный, в другой области может совсем, да, что логически не связано, но эта область, это какая-то проблема, она является следствием того, что когда-то было такое согласие дано. Вот, и если вот это на более глобальный то есть более, есть такая глобальная история, в чем она заключается, поскольку я сейчас начала с коронавируса, на его примере мы и будем разбирать. Так, Ксюша, я думала, что вот этот цвет надо включить. Немножечко. Да. Нет. Ну, да. Благодарю. Вот. Ну, вот эта фраза, наверное, мир сошел с ума, да? Что я сейчас наблюдаю с масками? Будь ли это в магазине, будь ли это в аптеке. Где бы то ни было, если я встречаю человека в маске, я иду без маски, и я, ну, пытаюсь какие-то вопросы задавать, буквально сначала идет немножко такая агрессивная реакция, но вторая, третья фраза – это про то, что «да я все понимаю», «да мы все понимаем», «да нам самим это уже вот, это же невозможно», «мы ждем конца рабочего дня, чтобы подышать свежим воздухом», и, и так далее, и так далее, там, все все понимают, но… Если вы посмотрите, достаточно массово играет в эту игру. Я вот тут недавно проехалась в московском метро, немножко стремновато было потому что знаете это террэнкогнито я там очень давно не была вот и э, без маски там э, что-то кто-то скажет нет вот я шла без маски люди шли в маске кто-то сейчас может сказать а вот из-за таких как вы спокойно я только что сдала пцр за денежку все везде чисто собственно говоря как я и ощущаю то о чем я говорю вот и э, сейчас мы не будем говорить о юридической стороне правовой всех прочих у меня есть ответственность, я не нарушаю никаких законов, у меня есть право доброй воли, я им пользуюсь, так, как считаю нужным. вот. И а, пока никаких материалов, включая заявления а, а, академиков-микробиологов, да, которые, собственно говоря, то же самое, что и я, вернее, я говорю то же самое, что они. Да? Вот. Поэтому, в общем, а, ну, нет смысла пересматривать позицию. Но, понимаете, вот я ехала и смотрела, люди в полупустом, или почти в пустом метро идут в масках, сидят в этих масках. Я вот ехала час с одной станции до другой, дорога заняла час, час они сидели в этих масках. Соответственно, я делаю дальше вывод, что сколько в течение дня они находятся в этой маске, и какие последствия это все имеют, опять же, с точки зрения современной медицины и практики. Вот, и это выглядит как, знаете, вот как вот это, наверное, мир сошел с ума, такая вот эта деформация матрицы. Вот если представить э, э, мир как такую вот пластинку, грамм пластинку, можно другой образ подобрать, но мне кажется, достаточно такой ну, наглядный пример. Образы, не образ, образ. Вот, вот пластинка, да, на ней что-то записано. Например, мы берем первоначальную, вот есть там перинатальные матрицы, когда человек рождается, есть идеальные перинатальные матрицы. С фазы зачатия до фазы схваток, это фаза покоя, человек должен, ребенок зародыш должен набирать самые благоприятные, комфортные, благостные ощущения. Потом начинаются схватки, это знак того, что, да, все уже, дружочек, здесь... Твое время истекло, тебе пора а, а, выходить в большой мир. А, а что ребенку хорошо, он там плавает, мама его куку, -ку, через пуповину питание поступает. Все, что до сих пор все было хорошо, да, создается невыносимые условия для пребывания плода дальнейшего в утробе матери. Это вторая матрица, она такая есть, она вот, она, вот в ней есть вот эта тревожность, в ней есть... А, Катак, ну, катаклизм, неудобство, стресс, неудобства, да, стресс неудобства. да, вот, он заставляет ребенка двигаться, и дальше, и когда он начинает двигаться, наступает третья стадия, это прохождение по родовым путям, и это, это неудобно, схватки, это проталкивание, такое преодоление, это неудобно по сравнению с тем, как лежать, ничего не делать в нирване, да, конечно, это там гораздо более нагрузочная история. Вот, причем, как в том анекдоте, да, как бы, есть ли жизнь после родов? Не знаю, оттуда еще никто не возвращался. Вот, то есть, это просто вот он идет, вот этот некомфортный промежуток, потому что результат может быть еще не виден. Вот, даже когда уже головка появляется, глаза-то еще не появляются, понимаете, это там только если он там э, своей сахасрарой чувствует, что все уже хорошо, там, тут что-то происходит, да. Вот, и, собственно говоря, вот момент рождения – это четвертая матрица, это победа, это триумф, это первый вздох, это человек появился, состоялся, все началась новая жизнь, если посмотреть размер мира внутриутробного и мира да, в котором мы живем, конечно у нашего мира гораздо гораздо больше возможностей перспектив каких-то взаимодействий. То есть вот есть некая такая идеальная матрица. Если мама нервничала, если мама например там не знаю там ну вела какой-то нездоровый образ жизни, плакала, обижалась там, может быть, курила, еще что-то. Это все наносит некоторый ущерб в первой матрице, вот, матрице покоя. Матрица покоя, обратите внимание, по времени, да, то есть практически 9 месяцев это покой, ну, он там что-то шевелится, еще что-то, но по сравнению с тем, как мы тут с вами шевелимся, это ерунда. Вот, потом стресс, он короткий достаточно, схватки без, без, без, без то есть, как бы, задача схваток запустить переход в следующую матрицу, да, преодоление родовых путей. Э, преодоление родовых путей бывает, конечно, ну, бывает и длительное, но не соизмеримо с 9 месяцами, оно не бывает ни, ни месяца, ни недели, да, это там сколько-то часов, вот. То есть, если посмотреть, какой, вот если представить себе каждую матрицу как сосуд, то сосуд покоя, он должен быть очень большой, стрессовый, максимально маленький, при хороших родах, да, вообще это легко проходит. Там нету каких-то болевых ощущений, вот, это, все это быстро. И начинается третья стадия преодоления. Она, да, она тяжелее, но она оправдана. И она ведет к победе, она ведет к, там, к триумфу, она ведет к открытию новых возможностей. И когда э, первое, э, если что-то где-то не так у человека в жизни, откуда мы черпаем силу? Мы ее черпаем из матрицы покоя. И это такая матрица... Вот сколько наши мамы э, заботились о том, чтобы э, нам было хорошо и спокойно, да, старались не нервничать, не дергаться... Вот столько ресурсов мы с собой принесли в, этот, в, этот жи в эту жизнь, вот, вот этого вот, да. И если теперь все это, потому что все абсолютно а, аналогично. Большое маленьком, маленькое большое, большом, да. А, все отображается мое себя, принцип матрешки, Вот. То а, можно предположить, что, ну, например, можно предположить, что сейчас у нас происходит рождение нового мира. Собственно, нам об этом и пишут: да, что а, там, пятый технологический уклад он, а, прекращает свое существование, потому что исчерпал ресурсы развития. То есть, когда мир развивался с помощью кредитов. Это подошло к своему логическому завершению. Кредиты огромные, не одна страна там, ну, про Америку вы все знаете, да, но это не только она, все страны закредитованы, наша одна из меньше всего закредитованных. Но эти кредиты, если сейчас начать требовать, то банкротами практически весь мир, и это крах экономики полный. Вот Те, кто это все забубенили историю, конечно, они полного не хотят, они хотят продолжать, а, в общем, иметь какие-то возможности управления миром и а, добычи каких-то ресурсов и возможностей, Поэтому коронавирус решает вопрос перехода в шестой технологический уклад, при котором вот цифровое, я так понимаю, контроль полный, тотальный. да, Это вот сойка-пересмешница, это тот же самый пятый элемент. Все абсолютно под колпаком у большого брата, все контролируется. Начинают уже то что, то, что конспирологи говорили, о боже, смотрите, куда нас ведут. А остальные все говорили, ну это бред, это вы просто конспирологи. Это к реальности не имеет никакого отношения. Отношения. Когда я ребятам, принят закон, забыла в каком лете 2008-м, 2012 Блин, вот простите, можете найти, я боюсь ошибиться в лете. Да? За, десятки, за десяток лет был принят закон о том, что к 2025 лету в России должна быть полная чепизация. 8, -й. 8 -й. А, в 2008-м лете закон. В 2008-м. Я обговорила там в 10 м в 2012 в 15 м Черт, ерунда, говорили мне, не может быть, не говорили мне, но этого не, никогда не может быть, это невозможно, этого не будет. Мы сейчас видим, что уже у нас начинают заявлять, уже в Англии, между прочим, запустили паспорта здоровья, вот, со всеми вытекающими, и а, понятно, что если в добрый, час, в добрый час, чтобы случилось то, что я чувствую и считаю правильным, должно случиться, вот, ну, а так-то нам готовят, конечно, сценарий такой же, если не жестче, да? с полным тотальным контролем. Почему там говорят, о, вот телефон и выполняет ту же функцию? Нет, дорогие мои, телефон вы можете отключить, вы можете его оставить, а задача, чтобы вы не могли оставить эту штуку, которая будет вас контролировать. Вот. Зачем оживление в тело? Потому что это полный контроль и за мыслями, и за чувствами, контроль и возможность управления. Это то самое, там Четверикова много про это говорят, что фактически нас готовят к роботизации, то есть, чтобы такой киборги такие, да, вот гибриды. Дальше в следующей стадии будут искусственные какие-то а, части, которые сначала будут оживляться под видом а, необходимых операций, там человек что-то утерял или там, потерял подвижность, и главный, там, да, да. операции. А, а потом это уже будет предлагаться как просто такой апгрейд, да, собственный апгрейд, повышение своих каких-то функционалов, возможностей, грань между человеком и роботом и, во и возможность... Что, что такое человеческое тело? Человеческое тело – это такое, такой инструмент, который, сколько бы я вот не изучала, я понимаю, что все равно оно, оно еще сложнее, еще хитрее, мудрее устроено. У нас ДНК самовосстанавливается, у нас у тела э э возможности самовосстановления – непредставимые, вы не можете их представить просто потому, что вы не можете представить, сколько яда поступало в наше тело за нашу жизнь в виде прививок, в виде э, пищевых добавок, в виде, э, там, я не знаю, хлорирования и так далее. То есть, как бы, мы не просто выживаем, да, там кто-то перебаливает, кто-то, конечно, имеет из-за этого проблемы, но следующее поколение очень быстро адаптируется адаптируется к, к невозможным для наших предков условиям жизни. Да, мы ну, послабее, чем наши там, бабушки дедушки, очевидно. да. Вот. Тем не менее, скорость, которой нас пытаются увести с плотного плана, она еще больше. А тело адаптируется, тело подстраивается, оно восстанавливается. Процесс возможности самовосстановления гигантские. Это все зашито в наших клеточках, в наших ДНК, в нашей крови. Отсюда такое желание любым способом а, лишить нас этой возможности, потому что все искусственно, это дорогие мои искусственно. Так вот, снова к матрице. это Я такие большие заходы делаю, и обратно возвращаясь к пластинке. А, зачем я рассказала про перинатальные матрицы, да, очень коротко? А, потому что вот есть некая базовая матрица. По моим ощущениям, по моим воспоминаниям, и не только моим, скорее, хочу сказать, по опыту моему работы – в том числе разными трансовыми методиками погружений в прошлые жизни, ну, а, за 25 лет где-то вот минимум а, опыта, да, который, который я набрала, я могу сказать вам совершенно точно, а, ну, они его, они его реализуют, а, а резулиц, реализуется он или нет, посмотрим, а, а, а попытки его сейчас реализовывать, они очевидны совершенно, конечно, вот, а, потому что если вы скажете, что вы точно будете знать, что в той вакцине, которую, да, кстати, в Англии а, посмотреть, они сейчас флагманом выступают а, в Англии вакцинировать население будет армия официально, потому что а, врачи заняты в больницах спасают жизни армии же делать нечего она это же ее прямая обязанность делать уколы прививки их же всю жизнь этому учили правда у них же медицинское образование армия будет ходить по домам и прививать это уже все объявлено можете посмотреть в интернете что это так у нас принят закон о том что неприкосновенность жилища отменена то есть наша разгвардия имеет право проникать в жилище без санкций прокурора, без любых обвинений, просто потому что русгвардия так решила. Для чего принимали этот кон закон? Закон принимали для того, чтобы потом иметь возможность вакцинировать всех в приказном порядке. И никто никуда не спрятался. Так что дома отсидеться не получится, если э, это все запустит. Вот вопрос: запустит ли это? Вот э, опять кон доброй воли. Вот любой нормальчик скажет: Не, я против. Я знаю, что это базовый кон, я против. Не бывает такому, моя земля, мой дом, мое тело, моя жизнь. Вопрос, точно ли этого хватит для того, чтобы а, какие-то вот из программ заложенных, да, уже как бы подготовленных к реализации, а, не реализовались? Точно ли этого хватит? Если у вас есть опыт, когда вы чего-то не хотели, совершенно точно, категорически это с вами происходило, я бы предположила, что как минимум а, имеет смысл а, немножко глубже в этом разобраться, потому что вопрос уже буквально жизни и смерти стоит. Вот вопрос, как этого не допустить. Я как раз, как раз не знаю, насколько удастся объемно сегодня это, это сказать, да? но почему про, про матрицу-то я начала. Вот эта пластинка. А, Когда-то было время, а, генетически я его помню, и по моему опыту многие другие люди тоже помнят, что это было так, когда нельзя было лгать. Почему? А, не потому, что все были такие честные. То есть были честные, потому что не было, не было нечестности, не было смысла сознание, в этом. Сознание не было. Небо отсутствовало. Вот в пластинке, вот в матрице реальности запись о том, что ложь возможно отсутствовал, ее просто не было. Вот записи такой не было. А, понятный пример приведу. Это широко известный факт. В каких-то летах там, в 80-х, когда фильм Челюсти вышел? 80, -е, 80, -е, да. 80 да? Вот в 80-х вышел фильм Ужасов Челюсти, где акула нападает около пляжа на человека, значит там-то, та и убивает. Всем человек там боятся. Так вот, исторический факт. До этого фильма, до выхода этого фильма на широкий экран, случаев нападения акул в береговой линии, да, то есть у берегов, на, около пляжа, да, такие случаи отсутствовали. Были нападения акул, когда, например, с корабля человек попадал раненый в воду, кровил. Да, были нападения, да, там могло плохо кончиться. Но это редкие достаточно случаи. Это вот мореплаватели рисковали. И то, еще раз повторю, в основном раненые. На кровь акулы приплывали, это далеко в морях, в океанах было. Около берега никогда акулы на человека не нападали и не подходили близко к берегу. Что произошло после, после этого фильма? Посмотрели миллионы людей по всему миру у нас, его тоже показывали, боялись. Что потом произошло? Потом акулы начали нападать на людей береговой линии. Все, что было показано в фильме, на момент съемок фильмов было... Бредом. В матрице реальности у акул отсутствовала программа, что можно подплыть где-то там к пляжу и, и, и, и напасть. Посмотрели, сначала фильм придумали, сняли, посмотрели, и теперь они это делают. В матрице, в информационном поле появилась запись о том, что это возможно, теперь действительно нужно аккуратнее плавать в океанах, там, где акулы водятся. Вот механизм, понимаете, что сейчас происходит. А, и от того, что вы, например, знаете, что раньше акулы не нападали, если у вас дух большой, вы можете своим духом сделать так, что вы можете купаться где угодно, хоть в открытом море никто на вас не нападет. Но если вы когда-то смотрели фильм, боялись этих акул, даже ну, понимали, что это фильм, но побоялись, вот, то все, понимаете, вы на это когда-то согласились, это было не всерьез, но согласие-то оно было, и поэтому теперь надо плавать аккуратно. То же самое, я очень много наблюдаю там страхи насчет здоровья. Наверняка вы читали высказывания, там много достаточно людей об этом говорит что, ребят, но ну вы понимаете, что вам под предлогом Выживание, спасение, да, предлагают вообще отказаться от себя, перестать быть человеком. Дети ваши перестанут быть людьми, если вы на это согласитесь. Неужели же, а, ну, это стоит того? Наши предки умирали стоя, а, на ногах гордо встречали, но не... Ну, это как Великую Отечественную был выбор у, у людей на оккупированных территориях служить врагу, да, или иметь, терпеть лишение, например, там, не иметь возможности кормиться нормально, потому что платили-то а, а, захватчики, они платили тем, кто им служил, там, кто хорошо служил, больше платили, больше льгот имели, да, ничем не отличается от того, что сейчас происходит. Вот, люди добровольно, достаточно массово, да, да не все, но достаточно массово соглашаются с предложенной такой схемой спасения, по каким-то причинам игнорируя мнение медиков, специалистов, юристов, политологов и так далее, которые раскладывают по полочкам и объясняют, почему с этим соглашаться нельзя. Но те, кто зовут на баррикады, по мне, такие же точно провокаторы, как там и поп-гапон. Потому что э, выйти сейчас куда-то на баррикаду, это просто, ну, скорее всего, просто очень жестко подставить себя и своих близких, больше ничего. Где выход? Где проход? Мое предложение такое – разбираться. Э, вряд ли мы еще раз там за один, за два, за три эфира, прям вот все, да? А, ну, разбираться с тем, а хорошо, вот если кон доброй воли – это вообще база. Ну, тут же мы говорим о том, что окей, а сколько народу по кону доброй воли применили кон доброй воли, чтобы согласиться на а, массу а, вещей, в том числе там, ну, как бы то, что сейчас со стариками происходит. Ну, что такое 65 лет человек, который в 65 лет э, следит за своим здоровьем, занимается спортом? Это вполне себе возраст, э, посмотрите на президентов... Э, тех же, там, я не знаю, там, байнов с, с трампами, там, да, у них тут, ну, вернее, не у них, там, у конкретного товарища а с головой проблема, а физическое-то здоровье еще очень даже ничего, а ему там сколько, 78, вот, а 65, это еще, это человек, который уже не разводится на какие-то глупости, у него есть свое Будь мнение, губкость. чаще всего, у него есть мудрость определенная, да, не у всех, но если человек все-таки как-то более-менее достойно прожил свою жизнь, есть, Опыт, он не разводится на любую ерунду. Он понимает, что уже, понимаете, да, туда-сюда э, ему уходить, ему важно, что останется после, ему важно, какой мир после него останется. И э, такие люди чаще всего между выбором куска хлеба и предательством себя или там Родины или жизни там, да, не будут выбирать кусок хлеба. Они понимают, у них есть опыт. Мы пережили 90-е. Я помню, как у меня мама трусы попишила, потому что купить трусы было, а, трудно, б, дорого. Мы остались людьми. Это самое главное. Продолжает смысл жить, что-то делать, творить. Мы можем каждый день а, сделать что-то, чтобы мир был лучше. И не нам, только когда мы будем а, так устроены, да, это вот матрица реальности, что в момент ухода мы только узнаем о том, насколько полезно, не полезна была наша жизнь, нам показывают, чего стоили наши решения, мысли, поступки, желания, чувства, согласия. Хорошая новость, любые согласия, любой срок давности, их можно отменить. Для этого желательно разбираться в том, что вы отменяете, как вы дали согласие, вообще как все это работает. Что я начала объяснять вот по, по перинатальной матрице, матрица реальности, э, э, э, пример с э, фильмом «Челюсти», да? что откуда у нас сейчас много таких трэшовых вещей, которыми все не согласны. Вот, вот я, я говорю, я беседы веду, все все понимают, все согласны, что это э, не надо так делать, но все так делают, ну, подавляющее большинство, есть единицы в добрый час, вот, подавляющее большинство делают, так как они не хотят, чтобы было. Вот здесь вот надо посмотреть, да, вот это количество энергии соучастия и количество внутренней согласности. Я тут недавно читала пост, кто-то написал, что можно носить маску и внутри оставаться свободным, то есть, ну, что это не влияет на можно, да, можно, безусловно. Это один из вариантов, как можно сейчас делать. Это чего требует? И это требует очень такой внутренней простроенности, такой оси, опоры. Мы говорили о частотах Шумана, да, вибрациях Шумана. Это требует, понимаете, что вы, вот ваше эмоциональное поле не вот так вот порадовался, огорчился, испугался, успокоился, да? А что есть а, некое, вот почему я говорила, что матрица покоя – это, это гармония, это равновесие, это благодарность. Общий фон, если ваш эмоциональный, среднестатистический хотя бы ближе к спокойствию, ну, во-первых, вы не заболеете, потому что вирусы, у них гораздо ниже вибрации, они проникают, еще раз повторю, на страхе, на сомнениях, на переживаниях, то есть на, низко, на низких эмоциях, на эмоциях низких вибраций, низкочастотных. Нельзя ругать себя, если вы где-то попугались, пообижались. Почему? Потому что это еще хуже проваливает общую, общую среднеарифметическую эмоциональную составляющую, поле ваше, да? Поэтому имеет, имеет смысл первое вот вкладываться вот в, вот в свое равновесие. Почему я несколько раз говорю благодарность? Эмоций очень много у нас, чувств, эмоций, а, спектр большой. Почему про благодарность? Это такой, знаете, это вот, это вот а, такая у благодарности резко выше вибрации, чем у предыдущих эмоций. И за благодарностью уже начинаются только высоковибрационные эмоции. Это как раз любовь к ближнему, это там служение, это любовь, счастье. Это все вот выше благодарности. Ну, а чтобы испытывать благодарность, когда мы боимся, когда мы возмущены действиями правительства поповой. А там я не знаю, врачи еще кого-то, еще кого-то, еще кое-что. Кого это раз, это сильно ниже. Благодарность. Ну вот проснулись, живы, здоровы, близкие рядом, солнце светит, в холодильнике есть еда. Есть? Смысл жизни есть. Вы знаете, что вы что-то что-то себя представляете, что-то можете этому миру дать. Напоминайте это себе каждое утро. Это позволит, а, по крайней мере, да, это как бы, это вот наработка такой базы. А, вот, про, вот, это же от головы, это же можно как практику духовную делать. Ну, не духовную, просто как практику, да? Так, ну вот я в свое время так делала, да, вот когда, например, обида. С обидой же можно по-разному работать. Вот, а, обнаруживаю я, что на кого-то обижаюсь. Факт, факт. Ну, например, на ногу наступили, делают вид, что это нормально. Ах ты ж, мало того, что мне больно, так еще даже как бы раскаяние отсутствует, как будто само собой разумеешься. Обида, обида. Что делать? Я шла через... Мне проще так, да? Мне а, а, нарабатывала я этот навык именно сознательно, а, про, про, производя такую ментальную работу и делая выбор. Она, например, например человек наступил на ногу и считает, что это нормально, извиняться отказывается. Я уже обиделась, у меня уже низкие вибрации. Я могу, значит, еще сильнее, значит, добавить агрессию, еще добавить туда, значит, обвинение, да, усугубить свою обиду, еще провалиться эмоционально. Надо мне это. Мне лично это полезно? Если я себе отвечаю, что нет, а что мне было бы полезно? Простить, например, сразу я ее не готова. Тогда я говорю так, ага, что я там придумала, а, решала, что я там решала? Что, благодарность. Что-то она для меня, вот, вот она мне сейчас показала, что меня достаточно легко вывести из равновесия. Вот на ногу наступили, я же понимаю, что она все равно с нее сойдет. Сама не сойдет, помогу, да? То есть это не вечная история. Все понятно, сейчас это все прекратится. Или тоже прекратилось? Вот, значит, что ага, а, а, я могу... А, стать лучше благодаря этой ситуации, потому что я обнаружила, что вот тут вот у меня такая... что я... ну, можно меня развести очень легко, да, на агрессию, на обиду. Реагирую. Тетенька, благодарю ты мне показала, что здесь у меня по-прежнему слабое место, а поскольку я решила, что я там, на уровень вибраций, да, как бы эмоции проваливаться в низкие, мне неинтересно, мне интересно радоваться жизни, любить себя, мир, и, в общем, творить, созидать гораздо более интересные занятия, чем искать везде виноватых. Вот, соответственно, я ее благодарю. Это может быть от головы, я могу сразу в этот момент еще не находиться на этой энергии. Но приняв решение, кон доброй воли, я сделала выбор, да, и вольно-невольно, вот если вы так делали, вы наверняка со мной согласитесь, это благодарность, она как бы немножко искусственная, но это благодарность. Я раз, я выровнялась, я пришла в точку равновесия. Дальше уже мой выбор, я могу в ней оставаться, могу подниматься выше, там, да, я могу эту тетеньку возлюбить. Вот еще один пример, да, когда... А, ну вот пример такой был, мы зашли в магазин посмотреть что-то из одежды там с друзьями И заходит женщина, пустой магазин, только мы в нем, и она зашла а, Она начинает круги сворачивать ближе-ближе к нам, подходит к нам, начинает что-то задавать вопросы по, по одежде И ну знаете, вот прямо ощущение, что ищет вот прицепиться, э, скачать энергию Народ начинает напрягаться, неудобно, ну зачем вообще, вот мы занимаемся, занимайся своими делами но она не для этого в магазин пришла, она не за одеждой пришла. Ей нужна энергия. Вот. И начинается что? Начинается сжатие, понижение э, э, защиты, да? Вот. И э, такие немножко там э, взлохмаченные народ вышел. Я говорю: ребят, ну что вы, ну полюбите вы ее. Вот она хочет, хочет энергии. Да? Понятно-понятно. Нехватка у человека. Может, там одиночество, еще что-то, нехватка. Дайте ей люб... вот, вот чем чище и светлее вы ей энергию дадите, вот, я уже не помню подробности, то ли мы туда снова вернулись, то ли что, но, короче говоря, вот, когда эмоцию любви этой женщины послали, ее сдуло. Шу, Почему ее сдуло? Потому что она не готова, ее проблема-то была в том, что она не, го... она не излучает и не, не может принимать энергии благотворной, животворящей энергии, там, например, любви лучшее средство борьбы, понимаете, не обижаться, не доказывать справедливости, там э -э, хотите быстро навести порядок, но чтобы вот эту энергию любви искренне послать, они не сейчас я тебя, сука, полюблю, вот, это нужно как минимум вот в равновесии находиться, тогда вам легко будет, тебе плохо, тебе одиноко, тебе...". да, боже мой, у нас же никогда не убудет, это ж такая энергия, которая только пребывает, если мы ею делимся. Вот по, по, возможно поэтому это базовая несущая частота нашего мира а, и я задала вам вопрос да какое-то время назад так что было написано даже в одной матрице такие разные пласты реальности это вот почему я принцип пластинки показала потому что там бороздочки вот прорисованы бороздочки разные мелодии изначально а, ну, а, например, чтобы не только то, что я так говорю, да, но так, например, говорит Зорастризме, что а, была эпоха, когда зла не существовало, не было в нашей реальности а, зла. Наша базовая матрица была создательна и прекрасна. В ней записаны были мелодии развития, познания, служения, взаимодействия, общения, там, и так далее. Служения, там, да, то есть как бы задача была развиваться, учиться взаимодействовать э, разным душам, разным культурам, представителям разных миров, взаимодействовать, что-то новое создавать, посмотреть на эти плоды, опять же, что-то новое создать так, и таким образом развиваться. Все это прекрасно работало. Очень сильно э, реальность отличалась та от нашей. Это сказано в, э, как там, Ахура Мазда, да? Вот основной религиозный текст зарастрицев вот там это описано. Потом наступила эпоха зла, то есть зло пришло, и оно изменило природу вещей в этом мире. И а, стало много, а, это, а, все изменилось. Вот а мы сейчас с вами живем, по моей версии, в а, фактически завершающейся эпохи вот этой второй а после этого в Ахо и Мазде говорится, что наступит третья эпоха, когда зло с, с добром разойдутся. То есть вот эта пластинка, на которую сверху записали эмоции, агрессии, вот эти вот ситуации с акулами, с коронавирусами, с войнами, с грабежом, с рабством и так далее. Да, Это все сверху базовой матрицы покоя и счастья. Сверху это было записано. И наступит такое время, вот мое ощущение, что мы к нему приближаемся, все ближе и ближе, дай бог мы это увидим в нашей жизни, когда произойдет разделение снова добра со злом, но вот эта пластинка, матрица, вот счастлив, вещи не станут такими же, как они были до прихода зла. Они изменятся, то есть зло уйдет, но последствия, влияние зла на мир они останутся и вот здесь вот понимаете э, это не обязательно плохо потому что мы получили новый опыт а, мы получили такую прививку тренировку а, у нас расширилась матрица восприятия и если вы читали или смотрели э, их много достаточно фильмов книг где там дьявол, дьявол искушает человека ну, там, Стивен Кинг знаменитый, например, да, и не только он. Смысл в том, что очень часто э, вот это вмешательство дьявола в жизнь человека, когда он справляется, ну, как правило, сначала вот это вмешательство, оно происходит, да, какое-то разрушение, иногда даже согласие, там, продажа души даже бывает, да, что человек продал душу, а потом осознал, что ничего не стоит этой продажи души. Значит, он не знал ценности своей души до этого, он не понимал, что это такое, насколько это важно, иметь душу, иметь возможность чувствовать, любить, там, созидать и так далее, даже радоваться жизни, потому что без души радости нет, не может быть. Вот. И когда он дальше э, в сказках народных, тоже про это есть, да, предпринимает усилия, возвращает себе свою душу, Ценность этого, понимания, что это такое, насколько это для нас важно, она другая. Поэтому, когда произойдет разделение мира, мир не станет таким же, каким был до прихода зла. И сейчас мы о чем говорим? Что вот эти вот помехи в матрице, кон доброй воли, много согласий, очень много согласий, в том числе, дорогие мои, я не уверена, что там совсем нет ваших. Потому что э, такие согласия там, да, мир несправедлив. А, там, я не знаю, там, да, на, там, да, там люди, люди могут... То есть, как бы согласие может быть вообще любой формы. Формально, логически это может быть верно, но, по сути дела, как только вы согласились, что несправедливость э, э, нормально или бывает, э, это сразу, сразу означает, что... Согласен на то чтобы какая-то несправедливость произошла как только вы себе разрешили любое несовершенство не надо себя ругать за то что мы не идеальны. никто не идеален вот я не видела идеальных людей да но вопрос что мы выбираем каждый день в какую сторону мы направляем свой взор и вот я уже упоминала эта фраза забыла кто ее сказал о том что если бы люди, которые выбрали добро, служили ему с такой же верой, силой, и так часто, как это делают люди, которые продали душу дьяволу, мы бы давно уже жили в раю. И вот теперь к вопросу еще раз возвращаюсь. Да, да, закон подлости тоже. И таких вещей много, очень много фраз, которые как... как ну, не, да, ну, все так говорят, вот там проскочил, там проскочил, еще что-то. Вот одна из фраз, например, да, вот э, есть много людей до сих пор, которые еще помнят, вот телом, душой помнят вот тот мир, когда зла не было, да, что, э, что несправедливость это, ну, это, это, вызв... несправедливость вызывает возмущение. Несправедливость не позволяет жить спокойно и радостно. То есть, если есть несправедливость, э, э, не получается радоваться, потому что, это неправильно должно быть все справедливо есть такая фраза да что там допустим ну вот вот кстати например что сейчас пришло в голову на свете счастье нет, нет а, нет, а нет, есть покой и воля учили в школе согласились получите, распишитесь А как иначе как вы хотели чтобы счастье счастье такая вибрация которая приходит только тогда когда человек выстроен идет вот в строго определенном направлении и то она, когда она приходит, как она приходит. Помните, да, этот араб Петра Великого? Счастье, такой мотылек, поймал, и бой, бойся. Такая очень тонкая субстанция. Ее можно, конечно, натренировать. Но а, счастье признак того, что вы все вот сами внутри себя. Это не в голове. Вы делаете все правильно. И а, вот основное... Основное, что хочу сказать, что деформация матрицы, вот если мы говорим, базовая матрица положительная. Если на примере перинатальной матрицы, то вы знаете, существует методика уже достаточно стародавняя, что человек может вернуться и перезаписать свою матрицу родовую, выправить ее, сделать более гармоничной. Например, матрицу покоя себе сделать более ресурсной. Вот... И эфир мы, конечно, постараемся сохранить, я надеюсь, что все получится. Чуть-чуть а, все -чуть соскочила, в смысле. чем я говорю? Вернуться и вот, спокойно сохранить более ресурсы. Да, да, да. Что, вот, а, что понимаете, есть вот на вирусы. данный момент, есть совокупность добрых воль. Мир состоит из совокупности добрых воль. И каждый ее распоряжается как хочет, как не по вот, и процентовка, я вот тут спрашивала по ощущениям, сколько процентов людей удерживают, на самом деле все классно, у нас идет, вы про это наверняка 100-500 раз читали, о том, что да, у нас идет переход в новую эпоху, повышение вибрации, все замечательно, где там некоторое болезнь может быть например способом очиститься и перейти температура это как правило очищение организма от накопившихся каких-то блоков шлаков он таким образом просто их выжигает повышает в саму вибрации а на эту температуру кто-то взял и посадил страх ну вот я говорил когда пошла вся эта шумиха с поражением легких друзья мои военная тайна Любое воспаление легких, любой там температурный грипп и так далее, он дает ту или иную степень поражения легких. Что потом происходит? Оно тихо, мирно, спокойно восстанавливается. Сколько ж Никто из вас никогда не болел простудными заболеваниями с температурой? Тяжелой формой урви, гриппа. Просто про это не писали в газетах. Это не было таким вот широко вот пропагандируемым фактом. Теперь все: а у меня 15 поражений легких, а у меня 20. И что? Мы ну, мы целостны, мы человек. Если вы не будете бояться, там простуда, это будет во благо. Температура во благо. Что-то организм из себя выжигает. И скорее всего он как раз занимается тем, что он повышает вам ваши вибрации, потому что потоки такие на землю идут. А если человек этого боится, он что? Он защищается, он не пускает. Помните, мы говорили про сердце и благодарность. Страх разрушает чистоту, проводимость сердца. Ну, а это первое, от чего нужно просто избавляться, выжигать каленым железом, что называется. И если вернуться, общая реальность строится совокупность воли. Человек, который умеет пользоваться своей волей который, а, у которого вот, вот этот вот, ну, вообще у большинства людей дух спит до сих пор, вы об этом знаете наверняка, вот, и иногда он пробуждается, это становится видно, человек сразу прямо от него силища такая прет, а в обычной жизни, в общем, он может быть и не так нужен, иметь всегда пробужденный дух до сих пор, сейчас стало легче, но это все равно такая нетривиальная задача, требующая вложения, внимания и так далее. У людей, которые достигли вершины, там, у бизнесменов крутых, вот, у людей, которые в профессии в чем-то достигли, вот, они стали мастером, там обычно дух пробужденный. Но таких людей немного, и среди бизнесменов немного таких людей, они есть там, их там больше, чем в среднем. Есть очень большая масса людей, которые достаточно инертны в своих выборах, да, они, в общем, соглашаются на те схемы, которые предлагаются. И вот сколько людей, которые думают о том, что нет, я вот это все, нет моего согласия, а сколько людей на это соглашаются? Еще раз повторю, а как часто вы входите в группу тех людей, которые соглашаются? И если вот с этой общей базовой матрицы, ну, прогноз вы поняли, да, он, в принципе, благоприятный, главное дожить до разделения, Мы смотрим ту же Библию, в общем, распиаренные страшные последние времена царства Антихриста, это три с половиной лета, я вот тут недавно девчонкам сказала, говорю, вот интересно, если просто уже эти три с половиной лета начались, а очень много сейчас об этом говорят, то это хорошая новость да потому что потому что это все в три с половиной лет и все и привет главное что сохранить душу душу сохранить за душу борьба идет за отказ от от возможности быть человеком радоваться жизни верить в лучшее если мы это делаем это вот минимум который мы можем для себя сделать прямо сегодня чем больше таких людей будет становиться тем ну, э, мы комфортнее, если, если по Библии, да, то вот пройдут эти времена, а дальше что? А дальше Царство Божье на земле, то есть то самое разделение добра со злом. Ну и чего тут бояться? Главное, говорю, все не подставится под ä, определенные схемы, которые мы же видим, вы же видите их, да, вот. На самом деле куча людей сейчас не перестали, понимаете, сейчас по хроническим заболеваниям. Нет-нет, 3,5 лета, не 3,5 тысячи, 3,5 лета, всего лишь. Вот это вот время антихриста. Евреи объявили о том, что Машиах появился, да, 3,5 лета. Вот, что Машах объявил, сам Машах это и есть антихрист, что э, избранные равнины уже с ним общаются, он уже явился на земле, поэтому, как бы, вот, если верить э, и, и, иудейским товарищам, то уже, в общем, время пошло. Вот, э, еще раз повторю, ну, известный факт уже о том, что очень многие люди сейчас стараются не суваться лишний раз в больнице, да, если что-то хронических заболеваний, стало да, с одной стороны, ну, люди поняли, а наши бабушки-дедушки, которые тоже уже много чего пережили, а, значит, нас как тараканов, не дождетесь, во, и дальше тихонечко, там кто-то что-то кому-то рассказывает, это отварчики, наварчики, бабушкин рецепты, вот и, про банки стали вспоминать, горчишники понимаете, грение ног теплой водой, денег не надо да а эффект вот такой вот проверенный временем вот и и и понимаете им, им у них смысл жизни появился они бороться за жизнь начали поэтому я думаю что с одной стороны есть часть людей которые умирают, которые по каким-то причинам соглашались с кучей вещей и но ну, потеряли смысл жизни а многие наоборот прям так хорошо с смотри лизинской ну нет ребят не дождетесь вот а, и а, есть естественные процессы процессы которые плавно ведут нас здесь просто сходятся абсолютно все долго перечислять ведут нас к светлому будущему эпоха рая на земле вот-вот друзья мои вот-вот вот но перед этим будут самые темные времена и, и а, я тут мне попадалось а, предсказание какого-то к одного из священников он сказал что даже если число зверя будет, начертание, даже если вы попадете, а, не, ну, грех величайшего уныние, да, душу, душу храните, вот, храните душу, если не получится там от чего-то отказаться, не, не получится от чего-то увильнуть, это самое главное, все остальное а, разберемся, уйдет. Но это вот как фашисты, вот пришли, все же страшно было, да, потом победили, и, ну, остались люди с татуировками на земле, э, на, на руке, да, те, которые э, концлагеря прошли. Вот, но они получили хорошее образование, до сих пор, насколько я знаю, вот, по крайней мере, несколько лет назад еще были э, узники Освенцима, дети, которые, да, там они, там, э, женщина-профессор в Санкт-Петербурге, прожила достойнейшую жизнь. Это не, не, не сломило, не убило, не уничтожило. Это только, ну... Это вот ровно то, что есть, это попытка начердания, попытка заявиться на собственность, на власть над нами, не более того. Вот, так, э, итого, потому что тема огромная, можно об этом говорить очень долго, итого на сегодня. Да, про баньку, банька хорошо, да. Вот, э, итого на сегодня. Вот эта вот общая базовая матрица является совокупностью на данный момент всех выборов, всех людей, живущих на Земле, обладающих этим самым правом выбора. В среднем математическом, понимаете, наверняка это неровная величина, потому что бывают какие-то всплески. Вот сейчас на валете. Почему сейчас пытаются на валете за, запретить? Ну что, Новый год всем на все плевать, все на все забили и празднуют. Да, не разрешили. На улице нас не пустят. Мы будем сидеть дома. По телевизору там, я не знаю, не, не будет этого. Ой, сейчас попытались испугать, что не будет. Будет Акура Киркорова, Пугачева на голубом огоньке. А, а, а Меладзе, ми, Меладзе сказал, что на голубом mm -hmm. волна восторга в интернете, понимаете? Хотя наверняка эти люди, которые пишут, они вряд ли смотрят голубой огонек. А, неважно, будет голубой огонёк или нет. Так, солнце светит, звезды горят, снег сыпется, жизнь продолжается, воздух все, понимаете, это такой мощный прилив позитива, он уже у нас наработан летами, такая матрица большая такая, да, вера в будущее, там, загадывание желаний, там, э, калятки, которые там, перед Рождеством, эти, гадания, гуляния, играния, понимаете, это все, что такое? Это массовое, резкое повышение вибраций. Вот почему пытаются запретить. Вот, поэтому, чем лично каждый из нас Первое, что можно сделать, это посмотреть все свои согласия. Не стыдно, что где-то что-то боялись, чего-то опасались, там, не знаю, где-то дергались, обижались. Все, что можно, сейчас вот взяли, остановились, вычистили так. И хотя бы на благодарность. Кто там вам? Намордник заставляют одеть, там, не знаю, еще что-то. Смотрите, благодарю тебя! Благодарю! Ты мне даешь возможность выбора, кто я есть еще раз. Вот итальянская забастовка, это когда человек, это э, э, часто предлагают, и сейчас предлагают. Итальянская забастовка формально все соблюдается, внутренне, внутренне держится своя позиция. Пытается вас кто-то спровоцировать, прям возьмите свой инструмент, вот пытается испугать, разозлить. Ущип... Благодарю тебя, сейчас у меня есть повод разобраться со своей жизнью. Понимаете, вот, вот посмотрите, это, это как бы такая очень мощная штука, это гораздо мощнее, чем а, а, ссылаться на подзаконные акты какие-нибудь, что-то такое, так тоже можно, но это борьба, борьба, в общем, а, а, так, делают часто не свою, не свою пользу, о чем и речь, понимаете, поэтому начинаем с себя, а, чем концептуально мы лучше понимаем, что происходит, тем а вот как бы есть общая матрица я о чем сейчас и говорил то что общую матрицу чтобы изменить ее глобально чтобы повлиять на общий расклад сил нужно как тот как иисус христос говорил дайте мне рычаг я переверну весь мир нужно точно знать точку приложения если вы ее пока не знаете имеет смысл заниматься собой конкретно вот чтобы вот эта вот такая тенденция эмоционально накачанная которая пока еще пока еще есть Волна пока еще идет, да, эмоциональное именно соучастие, вот, чтобы она вас не тащила за собой. Если вдруг видите, что тащит, значит, чтобы в, как бы ну вот тушку тащит, а душа спокойно. Ну, вот знаете, как попадали под волну, вот в океане особенно, ну вот и в море бывает, да, когда волны и вот накрыла вот когда накрывает, там же бесполезно, сила у моря такая, вот пока выплюнет. Вот, тогда вы уже можете куда-то выбираться, отползать от этого моря или идти опять в него плавать. А когда она накрыла, без... вот чем вы меньше сопротивляетесь, тем здоровее будете. Но нужно точно понимать, что сейчас это такая волна, когда вы не, согла... вы не соучаствуете, вот когда волна накрывает, вы же не соучаствуете, вы расслабляетесь. Ну, я, например, расслабляюсь, и я знаю, что это одна из самых здоровых еще способов реакции. Вот, Расслаб... расслабиться, расслабиться и э, подождать... Отошла волна, Они, она долго не держится. Как только волна отошла, дальше опять снова выборы так. Ну, окей, продолжаем дальше, все ничего не изменилось. Жив-здоров, верю в будущее. Особенно дети, дорогие мои. Ну, что мы-то? У детей, чтобы смысл жизни был, мир... мир... Научившись выстраивать хотя бы свою позицию, еще раз повторю, ключевое, чтобы мне очень важно, чтобы у вас эта картинка осталась. Общая матрица, совокупная, там куча всего. Если вы в этом не разбираетесь, и один в поле не воин, сунитесь сунетесь против этого, это будет волна даже не в море, а в океане, это будет огромная волна. Можно, если чувствует что да, но будьте готовы расслабиться, если накроет. А вот и ждите, когда схлынет, обязательно схлынет. Схлынула, стряхнулись, выборы сделали и пошли. Тема очень большая, надеюсь, что все-таки удалось какой-то кусочек с другого какого-то ракурса посмотреть. И надеюсь, что этот эфир был для вас полезен. Желаю вам мудрости, здравия, счастья, все хорошо на самом деле. Помните об этом и будьте благодарны. Благодарю вас за участие в эфире. Всего доброго. Пока-пока. Ты же тут нету картинки этой.